Всем привет! На связи Международная Ассоциация Независимых Инвесторов. Делимся инвестиционными идеями. Постараюсь очень коротенько рассказать по компании Roku. Компания в таблице выдала небольшие результаты, ну, такие непривлекательные, 27 баллов против 58, но привлекла процентом, которые компания предполагает к росту в этом текущем году. Также неплохая история по долгам, практически нет долгов, высокая ликвидность, маржа валовая высокая. Эти показатели очень сильные и последние три года компания демонстрирует рост. Ну то, что вот по графикам можно посмотреть, и это, честно говоря, внушает доверие и позволяет остановиться на этой компании, посмотреть ее чуть поглубже. Вообще, в принципе, таблица фундаментального анализа позволяет оценить, компанию очень быстро стоит к ней присмотреться или нет. Ну и, естественно, быстрее, меньше времени потратить на подбор портфеля. Если вам нужен такой инструмент, то проходите по ссылке и узнайте условия получения таблицы. Так, компания Roku занимается потоковым вещанием, то есть она такой посредник. Так посредник между издательствами и потребителем. То есть это приставка компания netflix э, сразу дала понять что они не будут разрабатывать платформу для вот это как раз приема потока вещания этим занялась компания року энтони вуд генеральный директор и в общем, вдохновитель то есть тот кто придумал вот эту приставку э, вот эту программу и энтони вуд если не ошибаюсь вице-президентом был netflix и либо сейчас является ну короче имеет какое-то отношение к netflix а netflix это издатель то есть компания, которая и снимает теперь фильмы и естественно предлагает а, к просмотру так вот Roku это еще раз повторю приставка к телевизору к телевизорам тем, которые не имеют возможности транслировать поток вещания и Roku топит за то, чтобы пользователю очень легко и просто было добраться до нужной информации, до нужных каналов и в принципе не не использовать там в то же время там много пультов еще что-то с пульта можно подключить даже наушники так, чтобы никому не мешать смотреть а в руку в этой в приставке много издательств, не только Netflix, а там Disney, Amazon TV, Apple TV, ну и так далее. То есть очень много каналов. Причем можно создавать свои каналы, как я понял, в этой приставке и, в принципе, транслировать. Таким образом, практически YouTube такой в коробке. Также Roku с некоторыми производителями телевизоров взаимодействует, чтобы программное обеспечение прям туда встраивалось. Вот. На презентации Энтони Вуд сказал, что линейное вещание теряет порядка там, 11%, то ли в год, то ли э, скорее всего, да, в, в какой-то промежуток. То есть э, линейное телевидение теряет рекламу, а потоковое видео, потоковые различные стриминговые сервисы, они как раз наращивают э, этот э, параметр. И основной заработок идет с платформой, то есть это реклама. Причем реклама здесь э, имеет э, э, оцифрованные показатели. То есть для э, тех, кто размещает рекламу, здесь есть э, конкретные измерители, сколько переходов на сайт, сколько там, э, каких действий было совершено э, потребителям и какая реклама кому показывается. Тут на основе контента анализируется программным обеспечением. Вот, то есть все это умеет делать э, вот это вот программное обеспечение. И это, как показывает практика, очень хорошо привлекает рекламодателей, о чем говорит рекламный бюджет, который растет. Вообще, в принципе, доходы разделяются у Року – это продажи приставок плееров, они примерно приносят порядка 20% дохода, а все остальное приносят и продажи контента, я думаю, что они там тоже какой-то процент имеют, но больше там, естественно, рекламная продукция реклама которую они показывают в, во время просмотра потокового видео ну и на своих каналах естественно они могут ее точечно показывать и как раз бить в цель Вот. <coughs> ну и по продажам этой компании видно что они растут, растут поступательно и очень хорошо причем стоимость товара вот как мы можем заметить она растет меньше чем продажи продажи, например, за последний год тут выросли, наверное, в два раза, да, то есть 600 тысяч, да, 600 миллионов. А стоимость товара выросла всего лишь на 30 Ну, это можно проследить и 2018-2019 год. Единственное, что растут расходы на администрирование. На презентации Энтони Вуд сказал, что вот этот квартал, который закончился, 30 марта, да, вот 30 марта он причем по доходу положительный. В годовом исчислении, если брать вот эти кварталы, то предыдущий еще один квартал, они тоже были положительными, остальные были отрицательными. Вот. Ну а по итогам прошлого года, в принципе, в минусе отработала року. но мы видим, что здесь уже начинается... Получение прибыли, то есть со знаком плюс. И в этом квартале заканчиваются серьезные вливания в административный сектор серьезные инвестиции, то есть таким образом он говорит, что этот квартал последний по таким крупным вливаниям. Дальше это будет много меньше, потому как все основные приготовления или там, не знаю, ну в общем, процессы, бизнес-процессы уже налажены. И видим, что при продаже, при увеличении продаж снижается стоимость. Ну, то есть, чем больше продает, тем дешевле получается услуга. Вот, вот что хотел, на что хотелось бы обратить внимание. Это, конечно же, на то, что затраты будут снижаться, ну а прибыль будет расти. Об этом. Как раз этому была посвящена и вся презентация по итогам последнего квартала, потому как еще много потребителей, которые пользуются линейным телевидением, и очень много телевизоров еще у населения, ну это же опять же на основе различных исследований, опять же руководство об этом говорит что потенциал большой рынка, и постольку, поскольку уроку предлагает э, к просмотру не только, скажем, одного какого-то издателя, а много издателей, в этом как раз и потенциал этой платформы. Вот, ну Это, наверное, вот два таких основных э, момента. Ну и что еще заметил, что компания не имеет долгов, постольку, поскольку все эти годы, последние четыре года видно здесь, что увеличивали количество акций, то есть распродавали акции и за счет этого покупались новые компании и обеспечивали развитие компании как раз вот эти средства. Вот. В принципе, об этом, об этом также э, говорит и управление компанией, они это не скрывают. Но опять же, основываясь на этой всей информации, потенциал роста у компании достаточно высокий. Если посмотреть на график, то компания стартанула очень хорошо, была уже на уровне 480 долларов, затем чуть скорректировалась и сейчас вновь зарождение скорее всего восходящего тренда. Вот как раз тот уровень обозначен. Если здесь закрепится, уже скорее всего закрепляется цена выше 20-дневной Moving Average. Она закрепилась, оттолкнулась вот здесь как раз. Вот, что в принципе дает надежду, что компания пойдет выше и выше и выше, и э, к 30 году, если не ошибаюсь, прогнозы я видел там более полутора тысяч, по-моему, стоимость за акцию этой компании. И если взять э, э, во внимание то, что э, потоковое видео транслирование потоков видео, оно преобладает везде, то, в принципе, потенциал этой компании однозначно высокий. Не могу сказать, что сейчас прямо идеальная точка входа. Я думаю, что вы, если примете решение войти в акции этой компании, то найдете эту точку входа. Но даже если сейчас зайти, то долгосрочные инвесторы, я уверен, что извлекут немалую прибыль из акций этой компании. Интересные компании будем, конечно же, выкладывать. Так что следите за роликами и увидимся в следующем видео.